Всем, Киви, с вами Биви. Наверняка многие из вас уже слышали этот прикол или аудиоиллюзию, как вы можно назвать, с Яни и Лорел. Если вы не знали, расскажу небольшую предысторию. Кто-то решил воспользоваться голосовым помощником типа Google-переводчика, там и прослушать то или иное слово, и случайно впал в ступор, потому что кто-то слышал слово Яни, кто-то слышал слово Лорел. Для начала давайте прослушайте, вы, что вы здесь слышите, Яни или Лорел. Лемой, лемой, лемой, лемой. И да, что вы тут услышали? Яни или Лорел, а возможно что-нибудь и третье, потому что есть те, которые слышат что-то третье. Я не знаю, какие триптилоиды, наверное. В любом случае, мне будет интересно это узнать, поэтому пишите это в комментариях. Эта иллюзия с Яни и Лорел разлетелась буквально по всей сети. Самое интересное, что половина слышала и Лорел, другая половина слышала Яни. То есть, было примерно порно и тех, и тех. Что говорить обо мне? Когда я это услышал, я, естественно, первым, что услышал, это было и Яни. Но где-то на раз 20 я услышал Лорел. И тут, я не знаю, у меня просто взрыв мозга какой-то получился. И кроме Лорел я перестал слышать что-то другое. Я слышал только Лорел. Но прослушав еще раз 20, я уловил всю фишку прикола. И... Почему так получилось? Я клянусь, не смотрел всякие другие видеоразборы, и сегодня же я вам расскажу все это простым языком, постараюсь так, чтобы вы поняли. Ну и да, это только мои догадки, и... хотя я думаю, что они на процентов 90 верны. Итак, начнем. Дело в том, что звуки вот этих голосовых ботов воспроизводятся в крайне низком качестве. В таком низком качестве, возможно, какие-то искажения. И вот первая теория, которая мне пришла в голову. Здесь на самом деле слово ⁇ Лорел ⁇ но из-за плохого качества и искажений на звуковой дорожке от этого же ⁇ Лорел ⁇ появился звук, который похож на ⁇ яни ⁇ но он не совсем ⁇ яни ⁇ Это как-то наш мозг достраивает до полного слова. Ну и вторая моя теория, что здесь есть два звука, это ⁇ яни и ⁇ Лорел ⁇ И, собственно, весь этот прикол с ⁇ яни ⁇ и ⁇ Лорел ⁇ сделан... Специально. Давайте разберемся. Со звуковыми искажениями, конечно, версия правдоподобна, и в нее можно поверить. В общем-то говоря, звучит правдоподобно. Я в это верю. Но чтобы от слова ⁇ Лорел ⁇ появился звук похожий на Яни, и чтобы он был таким чистым, я не знаю, мне не очень верится. Но зато я смогу проверить свою вторую теорию, которая гласит о том, что здесь есть два звука, Яни и Лорел, которые просто либо по ошибке переводчика совместились как-то, либо сделаны были специально чтобы поднять популярность того аккаунта, с которого было залито вот это вот все ну, из этой теории можно встроить множество других. Для начала давайте разберем исходный звук. Здесь есть слово Яни. Давайте послушаем. Loral. То есть вы слушаете вот это yeah. Я. не могу этот звук воспроизвести, пожалуйста, если вы ржете, поставьте лайк. Ну и давайте еще разочек прислушаемся. Поставьте себя на мое место и услышите здесь слово Лорал Только оно здесь звучит не вот этим голосом, а уже более низким таким Лорал Услышьте вот это. Левый. Левый. Левый. Левый. Левый. Я надеюсь, вы как-то это услышали. Если нет, то еще раз повторите еще раз услышите, потому что вы просто не поймете, что будет. Алиса? Да поняли, мы уже. Иди в жопу, Алиса. Давайте сделаем вид, что вы этого не говорили, а я этого не слышала. И все будет по-прежнему. Алиса, я тут ролик записываю, ты мне мешаешь. А что мне за это будет? А-та-та! Поняла, исправлюсь. Ты точно поняла? Я все всегда понимаю. Ты будешь свободна этим вечером? Да, я всегда свободна. Можно я к тебе приду на свидание? Спасибо, мне очень приятно. Но я же знаю, что вы еще не нагулялись и постоянно будете запускать другие приложения. Просто посмотреть. Ха! Иди в жопу. Сейчас я попробую это воспроизвести. Как вы поняли, здесь есть Яни и здесь есть Лорел. Яни голосом какого-то эльфа, а Лорел более низким и басистым. Попробуем это записать. Я... Yeah. Яй, яй. Яй, яй, яй, Давайте прослушаем финальный результат. Яй, яй, яй. То есть вы слышите примерно что-то похожее. Здесь можно услышать как Лорал. Здесь можно услышать как Яни. Конечно, все не так ровно получилось синхронно, но я думаю, вы суть поняли. И разобрав вот это все, мы можем сделать вывод: либо это искажение вызвано плохим качеством звука, либо это наложение двух слов друг на друга. Короче, вот такой разборчик мы сделали. Если вам понравилось это видео, влепите лайки А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Кстати, которые уже почти сняты и сняты, сняты, сняты, сняты, сняты, сваты, сваты, сваты, сваты. В общем, с вами был Биви, всем по